Вы по поводу предложения инженера Щербина. Да, погодите, некогда мне заниматься вашим Щербиной с его предложениями. А, приветствую вас. Здравствуйте. Пожалуйте-ка ко мне. Силыч, ты чего? Да вот, подписать некому. <coughs> Бюрократы, дайте мне. На. А ну-ка, Иван Васильевич, зайди-ка ко мне. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. На вот, полюбуйся. Опять рудник коммунист нам нос утер. Так ведь мы же с Где? Слушай, я не люблю, когда мне наступают на пятки. Да ты смотри, какое у тебя рудное поле, какой массив. Вот, вот, вот. Так там же бедные руды, на них далеко не уедешь. Там эти, как их э... жеспели. Я да. же сказал, чтоб ты... Не... Петро. Петро. Петро. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Вот кого тебе не хватало? А ну иди сюда. Иди, <свят> иди. Смотри, какой массив. Хорош. Ну? Вот теперь-то я за вас спокоен. Да, кстати, ты знаешь отца? Сегодня провожаем на пенсию, да? Я обязательно заходи. Ну идем, поговорим. <свят> давай, <свят> давай, давай <свят> товарищи, А кто? Первую тачку руды выбрал на нашей шахте. Мы три железня. А по чьей системе мы руду берем, товарищи? моего, а его берем и брать будем. И вот сегодня, провожая на пенсию, так сказать, на заслуженный отдых дорогого мастера, мы говорим ему, отдыхай спокойно, дорогой товарищ. Ловим рыбку, <смех> водись с мчатами. Но твои сидели, твои, так сказать, э, годы, годы, сидели, эх, к заладью. <смех> Может, ты еще скажешь, что железняк подряхлости на пенсию уходит? Не подряхлости, а потому что он. смотри, глаза мои, руки мои, силы. А? Дай-ка корбитку. Ну, перед тобой, сын, дорога ясная. Бери подарок, мой зять. Тебе многие персты под землей мерить. Руки, да это лампа, вот и все, что было у меня раньше. Может, она и... Неказисто на вид, не светит ярко. Бери. Души говорю. А тебя-то как звать? Черемуха. Что-что? Василь Черемуха. <свист> Какая у тебя цветущая фамилия? Пидать <свист> новенький? Да ведь как знать? Черемуха! Кого кричать охота, Мантея ждет работа. Она не волк и в лес не убежит. Так что ж ты, милка Надя, идешь совсем не глядя. Что за самодеятельность? Как сердце на веревочке дрожит. Почему не работает? Дали норму за полсмены А как же? Здесь работает бригада Пантелемона Гуся. Вот гусь это я. Но вы же должны были скрепировать с третьего забоя. А там для моих орлов не совсем подходящий климат. Проишачишь день, получишь... Но там ведь пропадает труда. Да знает он. Берет где легче. Лишь бы проценты, профессор. И что, личные отношения путываешь ты? Цветущая фамилия. Какие отношения? Надюша. За хулиганство и нарушение технологии отстраняю вас от работы. Ясно? Меня? Да невозможно. А ну, браты, пошли из шахты. Допускай да сам поработай. Пошли, ребят. Пошли. Да? Ну, пошли. Товарищ Гусь на сегодня от работы свободен. А кого интересует не только длинный рубль? Переходите в третий забой. Это верно. Руда там пропадает, ну. Но... Да что там говорить? Ребята, пошли! Пошли! Да. Пошли, да. ребята! Что стоишь? Иди. Видали мы таких. Во! Вач лодырь, но все же он прав. Людей в шахте много, толку мало. Вот и оно. Я этот инженер, Пускай там курит, а я не буду. Крепить надо. Ты. Григорий, в чем дело? Да вы что, смеетесь, товарищ инженер? Попробуйте са. Командовать каждый может. Ну, что, я нет. Где начальник участка? Ну я. Куда же вы глядели, черт вас побери? Как запустить забой? Порядки на шахте установлены не мною. Я, к сожалению, не могу вмешаться. Не можете вмешивать. Тогда освободите место тому, кто сможет. Пожалуйста, вот. Стоит. Освобождай место тому, кто сможет. Акомы куски охватываем, проценты гоним. Хисеньчим одним словом. Вот во что превратилась жизняковская система. А почему же вы молчали об этом? Вы грамотный, опытный инженер. А, Петр Павлович, о чем говорить? И я когда-то, так же, как и вы, горячился, доказывал, но не хватило меня на это. Понимаете, не хватило. Спору нет. жизники в свое время сделали многое в горном деле, Но сейчас. Извините меня за откровенность. Прошу вас, подпишите мое заявление. Если человек прав, ему никто не закроет дорогу к цели. Слышите? Никто. Спасибо. Благодарить будут вас. Вы даже сами не представляете, не представляете всей грандиозности вашего предложения. До свидания. До свидания. Спокойной ночи. Два месяца вы как заговорщики. Ты не спишь? Да, ты права. Это заговор против старых методов добычи руды. Этот Щербина чертовски талантлив. Не ругайся. Нет, нет, именно чертовски. Мы почти отказываемся от физического труда. Открываем путь автоматики. И главное, в два, в три раза сокращаем бессмысленные потери. Ты куда? К Алексею. Ночью. А да, сейчас это все равно. Интересно, интересно. Конечно, интересно. Чьи двери какое? Щербины, силоча, опыт других рудников. Так и что ж, нужно новые стволы пробивать. Новые стволы. Дороги подводить, технику менять и. Людей переучивать? Да, но зато потом, Алексей. У нас надо время и деньги. Ну ведь это же перекрывается потом старицей. Тихо-тихо. Иван Васильевич. Иван Васильевич, зайди. Заходите, заходите. Ну, скоро вы. Ну, ладно, ладно, ты иди. Здорово. Здравствуйте. Знакома? М -м, знакома. Ну? Так, как вам сказать? Как вам сказать? Да поймите же вы, в конце концов, что пора покончить с выборочной разработкой. Мы же хороним миллионы тонн руды. Да что ты крахоборничаешь? Хватит нам и нашим детям. Сними пижаму. Да. Ведь у нас не рудник, а золотое дно. Ну пойми ты, стране нужен металл сегодня. Мало будет. Мы новые шахты построим и с автоматикой, и с телемеханикой такое завернем. Только с водочки подписывай. Отказываешься? Не могу. Ну что ж, тогда на портком. Постой! Стой, я тебе говорю! Чего ты меня под стращаешь? Я тебя не стращаю. А я что, тебе здесь по твоему в перевыке играю? Я вам кормлю три металлургических завода. Я коммунизм строить, ты хочешь знать? Оно и видно. Ну что ж, добрый час. Ха! Ты... Не понимаю таких людей. Портком, Лукич, Железняк, что? А, здравствуй, здравствуй. Слушай, Лукич, тут э, мой родственничек пошел на меня жаловаться к тебе. А, да нет, парень хороший, но прожектер. Руду весь ли в белых перчатках собирается забывать? Да нет, я понимаю, что это хорошо. Ну о а плане он забывает. Что? Объясни ты ему, Лукич, объясни. Ну хорошо. Так вот, Алексей Дмитриевич, опытный инженер, он эти шахты понял. Помни, что здесь было. А сейчас Рудник выполняет план. И вы успокоились. А я думаю, что ты зарываешься по молодости. Да не один же я, Иван Лукич. Выносите на портком, пусть люди решат. Хорошо, хорошо, посоветуемся. А ты сознаешь ответственность? Миллионное дело. Сознаю. Что? Чего? Опять техника заела. Я -то Только заходим, так. Хорошо. Хорошо, вы ему разъяснили, разошлись-то как, а? Не ждал, не Ну ждал. так вот, надо бы почаще шахт народ приглашать, верно? Портком Рудников поддержал инициативу рабочей шахты Октябрьская. Новые методы труда дополнительно дадут миллионы тонн руды и значительную экономию средств. Видал? А мне уже тоже сэкономили. Разряд. Ну хорошо, вы меня не понимаете, но наконец партийное это решение. Да ты что, партия, что ли? Мы хотим знать, почему не считаетесь нашим мнением? Тебя еще мне не хватало. А ведь да. ты не прав, Алексей Дмитриевич. Дай ему лес. Но ведь у нас же... Да, я говорю. Я посмотрю, что из этого получится. Простите, да. Почему мне уплатили по седьмому? Ведь я ж работал по восьмому разряду. Подпишите. Скрипировать умеешь? Нет. Взрывать умеешь? Ну нет. Я умею бурить. Ну вот что. Сдашь тех минимум, получишь разряд. Тогда подпишу. Учись. <звы> Нарзанчик пьёте? А из-за кого? Из-за кого? Мы же тысячи вынимали из этой шахты! А теперь что мы имеем? Что? А из-за кого? Из-за кого? Твое приятное общество! Новый испеченный бригадир с будущей супругой! С высоким назначением Фу. И с обновочкой! На-но! Идем, Бастя, идем! С нами не хотят разговаривать, м? Ну и плевать! Ну ты, сирень-черемуха, ну иди! Иди сюда! Ну? Иди! Иди. Не ходи, Вася, не ходи. Не хочешь, чудак. Так она же с ним. Так она же с ним. Ты что сказал? Ты что сказал? Тихо, тихо. Вася. Это правда? Эх, ты. Что случилось? Иди. Понимаешь? Понимаешь? Раньше бригада! Да что бригада? Шахта тебя на руках носила. Опять же, Надюша. Ну что ты кидаешься? Что ты кидаешься? Кто ты теперь? Пфу? Из-за кого? Из-за кого? Вон, смотри. Ха. Разлюбить такую девушку, да разве это возможно? Вот вы все шутите, а у меня может от этого, а у меня может вся жизнь от этого. Ну, ну, ну покажи характер, покажи характер. То не узнаешь? Ну, я, я, понимаешь, я. Ты мне жизнь поломал. Я для тебя человеком был, понимаешь, человеком. Дурак. Девушку обидел. Зачем? Чей? Мой! А это? Этого, как я? <смех> Цветущей фамилии! Брось дурить, Копейка будет! Слушай, ты! Кусошник! Меня здесь не поняли, и я ухожу. Ну, воровать. Да ты из себя строить. Можно? А, понимаю. Там, надо полагать, милиция. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот что, кончай валять дурака. Нам нужны смелые, опытные ребята. Ты нужен. Дело трудное. А вы что же то? Куда собрались? А, да нет, так, к праздничку готовимся. Ты как гладить будешь или так перебьешься? Так это, хорошая вещичка. Да. Тогда заканчивайте, я подожду вас. Хорошо? Понял? Ни черта не понял. Алёшенька! Алёшенька! Алёшенька, любишь меня? Эх ты, Чижик! Мне в твои заботы. Ну как? Жена управляющего. А может, уже министерша? Министерша. Выгору мне влепили. Родственничек? Я же ему под подлецу жизнь спас. Блюди вывел, а он... Не расстраивайся, Алеша. Пьяный? Тише. Да ну тебя пьяный. Послушай, ты покормила бы рабочего человека. Мечта юности. Настукался? Ешь. Фамилию хоть не позорь. Какую фамилию? То есть, как это, какую? Нет больше нашей фамилии. Вот он теперь хозяин, чумак. Дослужились, а мы с тобой хищники, грабители. Поздравляю. Кто это сказал? Сайгайда, велел тебе кланяться. Ланька. Ванька. Ванька. Министр. А? Рыбежки, мечай Ты погляди, какие рыбешки-то, а? Их. Рыбяшки. Эш, академия. Да я вот этими руками в шахте каждый камушек перещупал. И знаю, чего можно, чего нельзя. Волк! Гляди. Ну? Что это? Ну. Э, э. Я слушать хочу. Воп! Видел? Была и прогрессивная, и передовая. Была. В свое время мы с тобой были. <с Ничего, а... Были. А, да ты еще в тридцатом меня хищником обозвал? Особое мнение записал? Ну и записал. А когда ордена давай, ты к первой себе дырку-то проколол? И, и проколол. Проколол. Манька Сагайда тоже хорош. Министром на этом деле стал. А теперь выходит, Железняк, хищник. Вор! Эх, Витяй, и слушать-то тебя противно. Ну и уходи! Ну и уйду! Уходи, уходи! Ну и уйду! Ишь ты, на зятья набросился. Да может, где-то через сто нам люди за это дело спасибо скажут? Ты посмотрел, какой блок подготовили. Махина! Сагальдуба послушались, он человек образованный, знающий. Образованный? Я и до него доберусь. Подумаешь, министр, шахту хотите завалить, не дам? Зелени железняков учить! Ну, давай! Давай, крой! Ой. Ну, я ж говорила. Что говорила? Ты бы лучше приглядела за стариком. Бульон ему сварила. Выпить чего-нибудь дала. Плохо ведь? Уже Его еще и долг не недобьёшь. Ну, пока. До свидания. Почтение, Алексей Ильич! Почтение. Ну, вот что. Пора кончать эту историю. Какую историю? Ты что же так? Черт, Тебя раздери! С планом садишься. Фу, да будет трижды не ладен, Алексей Дмитриевич. Сами понимаете, конец года. Мне-то от этого не легче. Ну что ты упрямишься с этим блоком, объясни ты мне? Вы сами видели, Алексей Дмитриевич. Порода крепкая, лес мы ему дали, блок спокойно неделю простоит. Да пойми ты, если Чумаку удастся посадить всю эту махину, мы с тобой в два счета перевыполнём весь план добыча Рудника. Возможно, конечно. Но вы же знаете, конец года. Только покажи, что ты можешь. Тебя сначала похвалят, а потом начнут шкуру дать. Ведь нам же на будущий год припечатать такой план, что попробуй его перевыполнить. А не перевыполнишь, не получишь. Марий Алексеевич. Ну ладно, шутки шутками, а ты мне план не срывай. Выкрутимся, еще и премии получим. Выкрутимся. Ну что, предлагает ждать? Да нельзя ждать, Клим Петрович, не можем. Смотрите, как давит. Чего бы это? Да, это впервые в моей практике. Вы знаете, можем потерять блок. сами взорвем. М? Готов разделить с вами ответственность. Опять главный. Когда он только спит? Ему сейчас не до сна. Завалит блок, отвечать ему. А начальство запретило взрывать до ремонтного дня с планом за парк. Слышь, Играй. Такого ж никогда не было. А по мне хоть гром с ясного неба, лишь бы копейка была. Неужели душа не болит? Душа, много ты понимаешь, что такое душа. Почему я должен приносить пользу жизни, а не жизнь мне? Человек живет раз. А природа вечна. Те же все так думали, чертова твоя голова. Ты б не жрал сырое мясо, а стыд свой в леском прикрывал бы. Живешь на свет ни себе, ни людям. Только черт от тебя. Ладно, ладно. Сами идейные. Верно, Сеня. Работа полегче, а рубль позвончее. Знаем эти идеи. А родители твои где? А я почем знаю? не массово ему родить. Да вот она! Дай сюда, не трожь! Управляющего! Да что у меня здесь панику порите? С кому-то задуло корбитку, а тебе уже кажется, что камера валятся. Выдержки у вас нет, товарищ горняк. Копеж. Сильный копеш. В таком случае ответственность беру на себя. Свободи людей. Люди! Жизнь горняка так же трудна и сурова, как жизнь моряка, летчика. Поэтому мы, женщины, должны украшать его жизнь. Вот ты уйдешь из Ша. А я никуда не уйду. Пусть даже. Ты что? Не любит он меня. Не верит, неправда, Василь любит тебя, просто в жизни это всегда так трудно начинается, и у вас трудно было, угу. и чего это мужчины такие непонятливые бывают? Беги, Вася. Нет, я без вас не пойду. Уходи, тебе говорят. Да? Чего тебе? Валантин? Деньги? Из премии. Ну, конечно. У всех начальников жены как жены. Это бутынищенка. Петр, до каких пор будете с ним возиться? Слушай, Алексей, алло, алло! Опять там что-то случилось. Алексей звонил расстроенный, слов не выговорит. Все, этот Петр. Дай мне костюм! Да куда вам лежать надо? Костюм, говорю, дай! Господи, на тревоге, спешки, а жить когда? Ну быстрее, быстрее! Не никого пускать, не велено, говорю! А да ты с кем говоришь? Знаю, в отец управляю! В отец, эх, ты! Уступись! Да не велено Уступись, никого пускать, не Отпустила немного. Кто приказал прекратить работы? Я тебя спрашиваю. Я. Что ты мне здесь парику сидишь? Партизанить выгоню, как мальчишку. Прекратить зарядку. Я никому не позволю план скрывать. Да ведь в камере, Алексей Дмитриевич. Разберите сами. Привешь? Я здесь сам был третьего дня. Этот блок сто лет простоит. За это дело отвечаю я. А кто ты, честно? Сынки? Погоди, дай-ка сюда. Она заслепила тебе очи. Ну-ка покажи, где у тебя давит трус несчастный. Идемте, я покажу. Без тебя разберусь. Крепить, крепить надо было лучше. Массив, он живой. Тюрь где, слабинка? Туда и жмет. выбран. Привычки путал, узнаю. И за счет чего он пампы выполнял срубкин сын. Вася! У! Взрывать, немедленно взрывать, иначе все пропадет. Вася! Иди, скажи Петру, пусть не беги, Иди, Вася! Я скоро. Скоро сынок, скоро. Да зайдем по как этот целик, поискать надо. Почему он не выдержал, а? Я же говорю, объяснение одно. Чумак в спешке его не закрепил. Горное давление, ну, он и пополз. А если бы мы ему тогда разрешили взорвать, руда бы сюда, ничего бы не произошло? Возможно. Но даже если это так, где документ? Какой документ? Что мы запрещали взрывать? Слушай, ты путала. Неужели все хватит совести отказаться? Хм. Алексей Дмитриевич, я человек маленький. Но вы. Ты за кого меня принимаешь? А написал вон. Что? Что вам я говорю? Да нет. Не, вы меня не так поняли. Я же не отказываюсь. Кто виноват разберутся? Но что делать с этим? Затрачены миллионы рублей. Не вы так кто-нибудь? Государственное дело. Комиссия. Немедленно комиссия. Разбирайтесь сами. Комиссия? Да какие тут комиссии? Что? Ага. Понятно. Комиссия. Я ответственности не боюсь. Виноват, пускай судят. Но сейчас, может быть, из-за моей ошибки, из-за какой-нибудь случайности могут похоронить весь метод. Я пойду сейчас к ним и скажу. Ну, что ты им скажешь? Я тоже в комиссии. А знаешь что? Ступай к ученым. Выследовательские институты, проверь все расчеты, ну докажи, что прав. Ну, ежели виноват, ответим. Но вы ты, Иван Лукич. ступай. Вместе заваривали, вместе и будем. батя-батя, как же это, а? Нет, поймите меня, я не о себе. Но ведь Алексей Дмитриевич готов себя под удар поставить. Ну что, в таких случаях всегда отвечает руководитель. А вот вы за собой не чувствуете вины? Я? Нет, Нет ну мы, конечно, все виноваты. Все. Нужно было сразу раскусить этого авантюриста. Хм, что я мог сделать? Он... Родственник Жизняка. он даже вас ввел в заблуждение. Ведь это была авантюра, самая настоящая авантюра. Мне трудно об этом говорить, но так велик не совесть. Совесть? Железняк. Да. А я предлагаю работать, восстанавливать шахту. И помню, что это вопрос не только... Твоей биографии. Вот видите. Уж сколько времени прошло. Петр звонил из области. В институте требует твое заключение о причинах аварии. Ты эти бумаги ему подписал? Подписал? Что же теперь делать, Алексей? Что ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю? Оля... Ну что это за размеры, Да это дай котят возьми. Ну, какой же нужны? Ну такой, ну, ну как вы скажете? Ребят, какой? Ну, ну, ну да, вот. Числом, горняк. Вот-вот. Ну, может быть, эту. О, это подходящий. Ну, Горнянская. Ну, ну, да. Вот, вот это как раз. Ну, вот, да. 340 рублей. Ого. Еще дайте нам вот, вот там вот, нет-нет, рядышком стоит, вот это вот. Ну да. <связь> <связь> На, заплати. <связь> вот, пожалуйста. Сейчас посмотрим, какой еще сын. Говорят, честь деда Митяем назвали. Да. Выходит, горе радость, они рядом. Только я считаю, должно разобраться. Инженерное дело, оно такое. Чуть что не додумал, держи ответ. Что держать, этот то правильный. Слышишь, что на шахте делаются? Внедрять будем? Оно-то так. Да выйдет ли что-нибудь из этой затеи? А как же не выйдет? Обязательно выйдет. Понтеяй! Говорю Дай-ка я рассылаю тебя, Василий Васильевич. Морду мне надо бить, Корней Силович, а не целовать. Что ты плетешь? Это же я выхватил целик тогда. Путало, приказал. С вами, Алексей Дмитриевич. я могу горы своротить. Своротить? Вот, наворотить это мы с тобой можем. Я не понимаю, что вы себя казните? Ведь комиссия это вас не винит. Месяц копались, ни черта установить не могут. Впереди кирки мрак. Вот тебе и весь ответ. Ну ничего, жизнь покажет, кто прав, кто виноват. За победу. За вашу победу. За победу? Ну что ж, мы ведь тоже немало труда вложили в это дело. Дни за днем не катятся, Сердце лаской тратится, Обрывая то, Ну, кто там еще? О, сирилась, понтень! Ну, заходи, старик, заходи, там никто у меня не был-то! Ну, здорово! Так вот ты какой! Я же тебя, подлеца, за место матери нянчил! С отцом твоим каторгу вынес! Ты что? Революцию делал! Ради того, чтобы ты человеком жил! А ты... Ну, Бей а, его, понтень, бери! Вышибай, дурь, из башты! Эх! За что? За что? За что чумак из-за тебя страдает? Ах, Алешка, как же ты посмел целить! Целик? Я! Я выходил! Ты... Ты... Да ты понимаешь... Он, он приказал. Алексей! Уйди! Как же ты посмел, подлец! Хорошо. Уйди! Целик выхватить! Но ведь план! Что? Вы же сами сказали! Что я тебе говорил? Ты же шахту завалил! Ты понимаешь, что ты моего отца убил до да тебя гада за это расстрелять мало? Ах, вот оно что, когда я тебе славу раздувал, премии гнал, так хорош был. А теперь руки умыть хочешь? Не выйдет. Какой же ты подлезду я а тебя! Вон! Вон! Надо, Вон! Не выйдет! Вон! Ты куда? Тебе что? Худо. А ну-ка, садись. Опять Самуфлан. Хоть бы дядя Лёша проехал. Мама, ну когда же папа приедет? Скоро, сынок, скоро. У него ответственная командировка. Не дома всего Выбирай покрупнее, вот так вот. Вот, старуха навязала. Ребятишкам говорить. Спасибо. Зачем? Я ведь уже работаю. Зачем, зачем? Тебе идти покупать надо. А у нас все свое. Спасибо. Петр пишет. Я никак не могу докопаться до причины аварии. С товарищами еще еще раз проверяли расчеты и все время убеждаемся в их правильности. Угу. Порой у меня появляются догадки. Но я гоню эти мысли, и мне становится стыдно за себя, что я так сомневаюсь в людях. А. Что бы там ни было, я целиком верю в будущее нашего метода. Пишу с вокзала, еду в Киев. Хм. Молодец. А это опять надолго? Теперь уж скоро. Скоро, дочка. Ну здравствуй, Дмитрий Чумак. Метьяй. Адри Бауч! Да вы-то что здесь? Что? вашу систему вот строим обогатительные фабрики на да фабрики комбинаты Вот! видите внимание товарищи тишину прошу я прошу тишину Подготовиться к Петру Чумаку. Нервничайте, Петр Павлович. Немножко. Ничего, я вас подержу. Надо разделать с этим самодуром. У меня такие материалы. Слушайте вы, хватит. Васька, что ты верчишься, как на иголках. Партийное собрание идет. Слово предоставляется... Давай, Петр. Мне необыкновенно трудно говорить, потому что сегодня решается судьба. И в результате Алексей Железняк утратил чувство партийной ответственности и пошел на поводу у Проходимца. Да, да, Алексей, у Проходимца путала. Самое горькое для меня, что это именно ты, Алексей Железняк. Надо Бросить. все равно помру. Не умрешь, врешь, жить будешь, жить. И все-таки, я считаю, я считаю, что он заслуживает самого сурового осуждения. Слово предоставляется, кто за? Вопрос с Железняком ясен. Ну а дело бывшего начальника шахты путала. партийное бюро рекомендует передать в суд. Я тебя поцелую. Меня исключили из партии. Тебя? Восстановится. Простой. Тебе же снимут с работы. Уже. О чем уж ты раньше думал? У тебя дом, семья. Как же мы жить будем? Семья? Я ja, как бы. Куда ты? Она наша. Идем. Смена начинается в шесть.